Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивона, и в этом видео я хочу рассказать какие ошибки в саморазвитии могут быть. Первая ошибка, которая мне приходит на ум практически сразу, это много читать. Читать, безусловно, полезно. Но чтение полезно лишь в том случае, если ты успеваешь применить на практике то, о чем говорит автор. Но если ты читаешь книгу за книгой, ничего не практикуешь и думаешь о том, что а, хорошо, я это знаю, а я это знаю, но ничего на практике не применяешь, чтение в твоем случае это лишь способ растянуть время, как можно дольше ничего не делать, и просто объяснять это тем, что ты читаешь, ты занимаешься полезным делом и что тут плохого. В общем, нужно учиться читать размеренно, умеренно. Применять на практике сразу после прочитывания книги то, что ты оттуда взяла или взял. И не хвататься сразу же за следующую. Так ты лучше и качественнее будешь саморазвиваться в той области, о которой ты читаешь книги. Старайся все делать. Жизнь, она за пределами книги. Следующая ошибка, которая может встречаться у многих в саморазвитии – это неумение ждать. Здесь в саморазвитии действует закон Вселенной, это так можно сказать, что э, все, что ты посеешь, нужно взрастить, дождаться, когда оно вырастет и только тогда пожинать плоды объясню на простом примере если ты посадил э, на даче помидоры то глупо ожидать через месяц сразу же плоды от того что ты посадил их решился на это э, понял что ты хочешь этим заниматься начал делать маленькие шажочки но через месяц у тебя не выросли помидоры должны пройти естественные законы роста которые приведут тебя к тому что у тебя появятся плоды которых ты достоин чтобы ты примерно представлял какие сроки тебе тебе нужны для того, чтобы достичь успеха в том или ином деле, представь, вспомни о каком-нибудь э, человеке, который уже добился успехов в этом деле, изучи э, его биографию и пойми, сколько времени ему нужно было работать для того, чтобы получились те результаты, которые он уже имеет. Лично я так делаю, и исходя из практики, исходя из разных биографий, которые я изучала, не менее пяти лет нужно работать над каким-то большим глобальным делом, чтобы у тебя появились те результаты, о которых уже можно заявить громко и с гордостью. Следующая ошибка, которая может встречаться в саморазвитии, это отсутствие критики. Но я говорю не о о критике, которая опускает тебя ниже твоего достоинства и ни к чему не приводят, Например, что ты делаешь, ты дурак. Я говорю о той критике, которая говорит, что вот ты написал свой диплом хорошо, но еще где-то нужно внести какие-то правки. Эта критика, безусловно, полезна. Она даже не делает тебе больно, когда ты это слышишь. Еще одна распространенная ошибка в саморазвитии это правило выходить из зоны комфорта. Из зоны комфорта, безусловно, нужно выходить, но не так часто, как об этом трупят во всех статьях, во всех видео, во всех книгах. Нужно выходить из зоны комфорта умеренно. И вообще, как понять, нужно ли тебе выходить из зоны комфорта? Если в твоей зоне комфорта уже все дела отлажены, ты постоянно делаешь одно и то же, и все эти дела ты делаешь максимально качественно то да, тебе уже стоит выйти на новый уровень, но если в твоей зоне комфорта сто стоит бардак, тебе не нравится как ты работаешь, тебе, у тебя огромное количество вредных привычек, ты не можешь заставить себя читать полезные книги, ты смотришь постоянно только фильмы, заслепаешь в соцсетях, тогда тебе из зоны комфорта выходить еще рано. Сначала разберись с тем, что у тебя есть, потом расширяйся. Иначе, когда ты выйдешь из зоны комфорта еще неподготовленным, ты не справишься. И это приведет тебя к огромному количеству негативных эмоций, возможно, копать и даже депрессии. Еще одна довольно распространенная привычка у начинающих в саморазвитии, у меня в том числе, это саморазвиваться и делать это в одиночестве. Я говорю не о том, что нужно собирать большие классы, людей, которые будут говорить с тобой на одну и ту же тему, я говорю о наставниках, тренерах и коучах. И это не обязательно должны быть платные наставники, должен быть человек, который достиг определенных успехов в том, что ты хотел бы достичь. И он должен тебе помогать, смотреть на тебя со стороны и, и говорить тебе, как лучше всего поступить. И даже не говорить тебе, как лучше всего поступить, а задавать тебе правильные вопросы, чтобы ты, отвечая на них, смог понять, что делать дальше. Вот такой наставник прям очень необходим, и они не валяются на дороге. Нужно стараться их искать. Я ищу не активно, но если я увижу, что человек не подходит максимально на эту роль то м, это будет очень здорово, <смех> я этого человека не отпущу. Еще одна ошибка – это непонимание, зачем ты это делаешь. Саморазвитие, безусловно, хорошо, но для чего ты это делаешь? Я как-нибудь сниму видео, для чего делаю конкретно я, попытки саморазвиваться. Но смысл в том, что э, ты не сможешь э, достаточно долго и упорно двигаться в, в этом направлении, если у тебя не будет какой-то э, цели. Самая хорошая, самая действенная цель, которая у тебя должна быть, это не для того, чтобы ты что-то получил. Твоя цель должна быть такой, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Если это будет твоя семья, это прекрасно. Если это будет а, группа, в которой ты находишься, социальное общество, это тоже прекрасно. Если это будет твоя целая страна, это замечательно. Смысл в том, что ты должен что-то отдать этому внешнему миру, и тебе должно хотеться это сделать, именно тогда твоя цель будет практически вечной, она будет тобой движеть и ты никогда не остановишься, у тебя будет стимул э, двигаться вперед. Надеюсь смысл понять. И еще одна ошибка, которая встречается часто у многих и практически везде, это привычка усложнять. Есть два способа усложнить себе жизнь. В первом случае это ментальный способ, то есть ты ищешь а, проблемы, сложности там, где их нет. И вторая, второй вариант усложнений, это ты видишь а, что-то и тебе хочется это модернизировать, усовершенствовать, сделать максимально идеальным. Это физическое усложнение, не надо ничего усложнять. Помни о принципе 80 на 20. 20% усилий дает 80% результата. Если ты делаешь как-то по-другому, то ты определенно усложняешь свою жизнь, определенно сам себе мешаешь саморазвиваться и это твоя большая ошибка. Поэтому постарайся проанализировать все, что ты делаешь и упростить, максимально упростить свою жизнь. Например, если ты хочешь написать книгу, это твоя мечта, то подумай, проанализируй, если в твоей жизни привычка каждый день садиться за стол и писать. Если у тебя этой привычки нет, то тебе нужно просто задать себе задачу, привить себе полезную привычку каждый день писать по n количество страниц. И так относительно всего в твоей жизни. Если есть какая-то мечта, подумай, какие максимально простые действия ты должен делать каждый день и делай их. Не усложняй, не надо. На начальном этапе нужно делать все максимально быстро и продуктивно. Именно тогда ты будешь двигаться гораздо быстрее, ты гораздо быстрее получишь результаты. И эти результаты будут давать тебе новый толчок на новые свершения. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!